новая песня, которую я еще практически никому не показывала. Написала ее для одной прекрасной девушки, которая здесь, в этом зале. Но пока она работает над ней, я вам представлю ее в авторском варианте. Песня называется «Ладу». Ступись, зелена трава, покажи тропу добру молодцу. К синему ручью лес густой, пусть идет по ней, не огоряется. Ладно. Ты лесной ручей доведи До до да большой реки не разгнева Спасибо. Вы знаете, когда появляются песни, они